Всем привет, компания Нагазу.ру Закончили очередной монтаж ГБО на абсолютно новую Шевроле Ниву. Автомобиль эксплуатируется в Министерстве здравоохранения Пермского края Оборудование бэушное, пропановое Машина будет регистрироваться, ГБО будет регистрироваться чтобы баллон не прессовывать баллон старенький был поставлен новый баллон, цилиндрический на 61 литр так. вот так это все выглядит вот здесь вот столько места осталось баллон жестко закреплен максимально близко к правому краю Относительно вот узкой правой спинки он выступает. Это баллон 61 литр. Можно поставить баллон на 51 литр. Он вровень по правую спинку сидений. Вровень. Здесь он выступает 61 Вот так это все выглядит. Теоретически еще можно положить баллон на 53 литра, и Тароидальный. Просто вот на положится Высота баллона 22 сантиметра. И грубо у вас запаска к полу прикручена. Примерно вот так будет это выглядеть. Заправочное устройство в лючке бензобака. Под капотом на новой Ниве практически ничего не изменилось. Оборудование бушное, как сказал. Электроника Ланди Ренза. Форсуночки Баракуда стоят также жестко закреплены на планочку здесь. Редуктор Ланди Ренза. Клапан выносной Ланди Ренза. Крышки декоративной нет. Все запаяно. Никаких. Крышка, походу вообще не предусмотрено. Вот новая нива. 2022 год выпуска Набьем Кнопка переключения Встала на штатную заглушку Вот так Но в салоне тоже ничего нового Все по-старому Стоимость пропана начало падать, в Перми на данный момент 21.20, плюс скидочная карты. то есть по 20 рублей 70 копеек можно заправляться. В некоторых регионах там по, по 12, по 14 рублей пропаном можно заправляться. Пропан топливо нестабильное, полгода назад, год, пропан стоил 30-35 рублей по стране. А сейчас уже ниже метана. Метан, топливо более стабильное. То есть, если сейчас стоит там 20,50, ну, через год будет 21,50 21, стоить. Резких скачков таких не будет. Если есть вопросы, пишите под видео. Постараемся всем ответить. Компания на газу.ру Всем пока.